Сегодня в домашних условиях запишем видео про жидкий хлорофилл. Итак, это продукт, который я уже пью э, в течение 17 лет. Э, он продается во многих странах мира, и многие люди его пьют десятилетиями и лучше себя чувствуют. Значит, что такое хлорофилл? Ну, это результат фотосинтеза, когда энергия света превращается в итоге через листья там, через процесс фотосинтеза ну, в общем, если это по-умному в хлорофилл. Вся зелень с растений это и есть хлорофилл вот э, данный продукт это хлорофил с люцерны добытый биологическим путем то есть это абсолютно безопасный, без пробенов без химических каких-то компонентов это, по сути, сок растения значит, для чего его пьют? ну, давайте так по-простому, да, то есть тело человека очищается. Есть у нас этапы, как мы загрязняемся, есть этапы, как мы очищаемся. Ну, например, запах пота. То есть тело наше, если что-то не сможет вывести стандартными путями выделения, то выделяет, условно, токсичные вещества через пот, и пот получается очень неприятного запаха. Некоторые люди пользуются дезиками для того, чтобы запахи убрать, а на самом деле, если попить хлорофил, то запахи тела неприятные так и так уходят. Почему это происходит? Потому что хлорофил. Когда его добавляешь в воду, и мы сейчас это сделаем, добавляешь воду, он э, очищает почки и помогает почкам лучше справляться с. Вот получается такая э, жидкость. Ну, можно сделать ее болотного цвета, можно сделать ее цвета как тархун. То есть, ну, как бы разницы особо никакой. Вот. Я делаю... Ну, не, некоторые делают на глаз. Э, Кто-то там по ложечке там замеряет и так далее. То есть, я считаю, что сколько вам сегодня захотелось выпить этого напитка, столько и пейте. Ну, то есть, раза три в день попить для того, чтобы... почки свои очищать. Также для кормящих мам помогает улучшить лактацию улучшает состояние кожи доставляет Кислород к мозгу лучше, то есть ну, мозги работают лучше, чем после кофе. То есть очень интересный такой продукт. Мне нравится вообще, это продукт, ощелачивающий организм. То есть если мы говорим о защелачивании, то есть естественным биологическим натуральным путем, то есть не таким, как сода, да, а таким натуральным, как зелень. То есть вот это так, та самая тема. Самые долгожители едят от 400 грамм зелени в сутки до 800. То есть вот две столовых ложки – это примерно 800 грамм зелени сутки. Мы ну, нормальные люди столько не, не едят обычные. То есть мы едим там зелень, там в салатик одну там штучку, да, то есть для виду. Ну, потому что либо это дорого, либо это на, непонятно как выращено, либо у нас в культуре питания такого нет. Но если мы посмотрим, там Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, то есть э, особо не принято есть в большом количестве зелень. Соответственно, мы не дополучаем хлорофила, не дополучаем клетчатки. И э, дополучая хлорофила тело приятное, запах изо рта приятный, э, значит, э, ощелачивание э, происходит. Соответственно, всякие гнилостные процессы в организме не начинаются. Но ну, я считаю, что продукт очень классный. И там, стакан выходит как стакан сока в магазине по деньгам, но при этом это реально полезный, там, без сахара и так, далее, и так далее. То есть продукт я очень э, люблю. И это один из самых продаваемых и популярных продуктов компании NSP. Э, если вам интересно более подробно узнать о топовых продуктах, которые э, люди... Клиенты любят и чаще всего покупают То смотрите видео следующее О более подробном топовом ассортименте Компании NSP то есть Как это заказать Вы можете под видео пройти регистрационную форму чтобы зарегистрироваться как клиент в компанию и получить заказ себе на дом доставки. То есть, если это Турция, то доставка в течение сутки-двое. Украина, Россия, Беларусь, Казахстан. Есть тоже доставка, есть где-то точки, где можно прийти и приобрести. Поэтому вопросов с этим никаких, никаких не будет. Вот. Буду рад видеть вас своим клиентам и поддержать вас с точки зрения улучшения своего самочувствия. С вами был Зайцев Алексей. До встречи.